Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как правильно качать персонажей, а именно поделюсь своим опытом, тем, чем я смогу поделиться, собственно, вы сможете поделиться со своими друзьями и так далее. Также просьба к ветеранам игры, которые, возможно, меня посмотрят, напишите в комментариях, где я мог бы неправ быть, где можно немножечко по-другому что-то сделать, ускорить там процесс прокачки ваших персонажей и так далее. А, по сути, в принципе, сегодня я постараюсь рассказать то, что именно я делал для прокачки своих персонажей. Ну что ж, давайте начнем. Видео будет длинное, поэтому присаживайтесь поудобнее, берите чай там и так далее и садитесь, смотрите. Прежде чем мы начнем, хотелось бы отметить, что проблемы с входом в игру, а именно черный экран, я рассказывал, как решить в своем прошлом видео. Так что вы обратите на это внимание и посмотрите прошлый видеоролик. В самом начале буквально там минута 1-2 максимум потратите на то, чтобы узнать, как правильнее это решить. Ну что ж, начнем. Первое. Войдем в персонажей. Персонаж, допустим, Байланд. Бейленд у меня самый прокачанный персонаж на данный момент. Обожаю просто его. У него все замечательно для меня, по крайней мере. И внешне, и по скиллам мне он зашел. Разве что было бы удобнее, если бы у него в качестве ульты было бы не цель а на всех работала его ульта. Но в... все-таки он мечник. Поэтому по цели лучше всего. Тем более урона у него действительно огроменное количество по цели. Ну что ж, для того, чтобы правильнее качать ваших персонажей, нам нужно сначала начать с того, что я расскажу, как я буду называть то или иное событие, кнопочку здесь. Здесь я буду нажимать, называть вот это вот 66 из 20, из 80, из 40 там и так далее, в зависимости от последней цифры. Это у нас именно полоска опыта. Вот здесь Enchance, это я буду называть либо chance, либо. Либо Limit Break. Для меня будет удобнее называть все-таки это Limit Break, потом поймете почему. Awakened я буду называть, скорее всего, пробуждением, Ну, собственно, так и буду переводить. скилл кост Буду называть скилл костом. Unlock Ability буду называть, скорее всего, Unlock Ability. Ну и вот эту вот кнопочку я буду называть Окно Параметров Скиллов и Снаряжения. Скорее всего, как-то так я это все буду называть. Примерно вот эти вот фразы, если вы будете слышать, вы должны будете уже... Ага, я вот об этом говорю. Ну что ж, давайте начнем. Сначала проведем аналогию. Level, Enchance. Они будут у нас вместе идти. Потом Enchance, Unlockability. Также они у нас идут вместе, потом я расскажу почему. И потом в самом конце мы будем уже разбирать скилл Cost и Awaken. И Unlock Ability вместе с окном скиллов. Вот так вот у нас идет ситуация. То есть от XP идем к enchance, От enchance идем к Unlock Ability. От Unlock Ability мы перейдем в Change Skills. И потом отдельно разберем Skill Cost и awaken, Потому что по факту вот так вот у нас идет. Отсюда, сюда, сюда и вот так вот. Идет по нашим кнопочкам. По прокачке нашего персонажа ну что ж давайте начнем с опыта во первых начнем с того что у нас у каждого персонажа есть определенный опыт и чтобы его получить нужно естественно находить в битву либо же использовать какое-нибудь зелье в зависимости от того что у вас есть есть специальные есть обычные Обычные дают там определенное количество опыта, там фиксированное за одну баночку, а спешл, они дают определенный уровень уже, как вы можете увидеть там сотые, шестидесятые, восьмидесятые и так далее. Где берутся специальные, я не знаю, скорее всего донат только, возможно в ивентах каких-нибудь в будущем давать будут, но там наверняка дорогая вся эта бодья будет в любом случае. Вариантов у нас несколько, либо сходить в битву, получить оттуда опыт, либо использовать баночки, в зависимости от того, какие у нас есть. Получив максимальное количество опыта для э, вашего персонажа, у вас здесь будет написано «Макс», мы смотрим на «Энчанс». «Энчанс» у нас это же «Лимит break. он нам будет позволять перейти на следующую ступень вашего персонажа, у нас добавится здесь одна звездочка, Каждая звездочка означает один лимит брейк на персонажа. У персонажей может быть их 4, может быть их всего 3. То есть, смотрите внимательнее на персонажа. Каждая звездочка также отмечает пороги вашего лимит брейка или же количество максимального уровня вашего персонажа. То есть, первая звездочка у нас повышает с 20 по 40 уровень кап вашего уровня, то есть без звезд у вас 20 уровень максимальный, первую звездочку вы получаете, это 40 уровень сразу становится у вас максимальным вторую звездочку получаете 60 -й, 80 -й, и 100 это 4 звезда, которая может быть не у всех за прокачку вашего лимит э, брейка отвечают материалы и золото золото вы фармите в месте где золото в материалы же все таки вы фармите карту фармите места, где выпадают, скупайте с ивентов, фармите места, где в ивентах падает и так далее. То есть, Ну, с этим разберетесь сами. Я просто отовсюду брал эти все материалы, поэтому точнее сказать, где это можно быстрее взять. Но, наверное, все-таки в ивентах будет быстрее поскупать магазины. Как минимум половину вы точно себе облегчите жизнь. Некоторые вы будете выбивать именно только из специализированных квестов, а некоторые они вообще падают очень редко, очень редко. Ну, для сотого ранга, естественно, для сотого уровня, естественно, очень трудно получить какой-то материал. Ну что ж, с этим мы разобрались. Теперь, обратите внимание на звездочки. Звездочки у нас не просто так нужны. Они являются порогом лимит брейка, который переходим теперь в Unlock Ability. В Unlock Ability мы видим дерево скиллов. Вот так вот оно выглядит, такая паутинка. И когда вы повышаете звездочку, вот эту звездочку, у вас открывается количество возможных улучшений на этой сеточке. Вот здесь вот есть вот такой вот круг, вы его сейчас видите. Поле за кругом, оно черненькое такое, темненькое. Поле внутри круга, оно такое голубенькое, светленькое. И вот оно, вот это вот поле голубенькое, светленькое, оно будет расширяться по мере получения лимит брейка. То есть вначале у нас будет открыто, если мне не даст соврать память, раз, два, три. Вот здесь вот у нас будет первый круг заканчиваться. Второй круг у нас будет заканчиваться вот здесь, вот здесь. Третий круг у нас будет заканчиваться вот здесь. Да, наверное, где-то здесь. Четвертый нас откроет Буквально вот здесь вот немножко И, пя... И пятый У нас на сотом ранге, который открывается Это всего лишь одни там Единственные там четыре у меня получается Здесь скилла открывается То есть получается у нас как 0-20 уровень Это у нас здесь Раз, два, три Потом сорковой открывается Это пятая от центра Вот здесь вот Потом у нас с 40 по 60 открывается одна всего лишь, чуть-чуть открывается. С 60 по 80 у нас открывается вот здесь вот последняя, ну предпоследняя получается круг. И потом у нас на 100 ранге открывается полностью последняя вот эта вот. Итого у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 позиций, 8 кругов. 3. 5, 6, 7, 8. Вот так вот у нас они открываются. В Unlock Ability вы открываете себе пассивки, статы повышаете, прокачиваете свои скиллы, открываете свои скиллы, открываете магию. Вся магия, которая здесь у вас открывается, она стоимостью 0 будет, то есть у Skill Cost будет 0 пассивки и так далее, все остальное тоже скилл кост 0 будет. Также вот здесь вот у нас прокачиваются наши основные умения, появляются вот такие вот то, скиллы пассивные, которые увеличивают ваш урон и так далее у ваших персонажей. Это все уже, э, я думаю, вы поняли. Это берется не только из самого персонажа, это можно брать еще из арков. Но для начала давайте разберемся с всем, что может предоставить нам именно сам персонаж самостоятельно. Прокачиваем здесь все. Все у нас будет стоить 0 по скилл кост. И остальные бонусные вот эти вот очки скиллов мы будем уже тратить на того, что нам не хватает у нашего персонажа. Там атаку повышать и какие-то другие там статы еще чего-то. С этим разобрались. У нас есть паутинка, мы должны ее открывать. Каждое увеличение круга, расширение голубенькой области... Получается, с каждым лимит-брейком, то или же энчансом. То есть, получается, у нас какая зависимость? Буду повторять периодически, чтобы вам запомнилось. Уровень. Появляется максимальный уровень. 20-й, 40-й, 60-й, 80-й, 100 -й. Нужно перейти в энчанс. В энчансе мы открыли звездочку. Звездочка открывает нам Синенькое поле расширяет в Unlock Ability, повышает количество разблокируемых умений. Циферка 102 у нас на данный момент здесь всего 106. У моего персонажа Байлэнда можно открыть. Это 4 последних не считаются, потому что они у меня в синем поле не отображаются. Потом у нас появляется лимит Break, мы открываем здесь. 20 уровней можем прокачать здесь мы можем прокачать энное количество пассивок отсюда мы переходим из unlockability сюда в change skill здесь мы включаем собственно все наши скиллы стоимостью 0 они могут быть автоматически включены могут быть отключены в зависимости от того какая у вас настройка и так далее то есть вам в любом случае сюда нужно будет заходить и включать вот эти вот все ваши скиллы также Обратите внимание, что у нас скилл-кост определенное количество вы можете сделать, можно повысить лимит, об этом чуть позже расскажу. Но в любом случае у вас определенное количество будет. Чем больше вот эта циферка, чем больше скилл-кост вы можете сделать, тем больше вы всяких пассивок сможете на себя нацепить из арков и со своего персонажа, соответственно. Ну, со своего персонажа они уже, как мы обсудили, стоить 0 будут, но с арков они у вас будут стоить разное количество, там 4, 6, 2, 1. Иногда могут стоить прям много, 9, допустим, 8, могут 11 стоить. Это все зависит от, от сложности, от качества вашего вот этого умения, которое вы ставите. В любом случае, обратите на это внимание и постоянно включайте свои пассивки, которые вам нужны. Потом, как правильнее понять, какие вам пассивки нужны? Ну, собственно, все пассивки с вашего персонажа, это однозначно. И потом, когда перейдем к аркам, мы зайдем еще на сайт, на котором мы можем, будет, можем посмотреть, какие пассивки рекомендуется для данного персонажа для максимального импакта. Вот так вот. Теперь, э, здесь мы уже видели сет, как мы выставляем. Перейдем в Эквип. Эквип это снаряжение, мы его выбиваем, либо покупаем, либо открываем с арков. Тут всего три варианта. Либо на карте покупаем в магазинчиках за золото, либо же мы его открываем за стопроцентное заполнение арка, либо же мы его выбиваем за какое-либо прохождение. У нас есть места, где можно их получить, выбивая. Можно еще их скупать с магазинов именно ивентовых, иногда бывает такое, но это довольно редко. Теперь, теперь перейдем в следующее место. Это у нас скилл-кост и авэкен. Давайте сначала с авэкен. Авекен. Что это такое? Или же пробуждение. Пробуждение нам нужно для того, чтобы повышать статы наши. Всего можно сделать следующее количество. Ну, сверху у нас вот здесь вот, видите, кристаллики такие. Всего у нас может быть 4 синих кристаллика. И потом, после достижения 4 синих кристалликов, у нас первые можно еще будет докачать до радужных. Вот так вот у нас это прокачивается. Стоит ли качать в самом начале, когда вы выбиваете, там, получаете вот эти души? Если вы выбили персонажа, тогда да, можно потратить сюда. Но я, собственно, так и сделал. Я один дубликат получил, и я прокачал один раз статы. Однако, дальше будет требоваться больше копий этого персонажа, больше душ требоваться будет. И далее, уже начиная со второго кристаллика, я рекомендую все-таки тратить скилл-кост. Скилл-кост мы повышаем, собственно, вот этот вот показатель возможного держания персонажем скиллов всяких, с арков и просто. Здесь тратятся души, или же мазер Souls тоже душа. Я называю это зеркалами. Ну, потому что реально похоже на зеркало такое. Здесь тратятся эти, собственно, души для повышения вашего лимита. Вот этого. Вот так то работает. Теперь, еще раз простроим нашу систему. Уровень. Чтобы повысить лимит уровня, мы переходим в Limit Break. Получаем звезду. Звезда нам открывает новые Ability. Новые пассивки, новые умения Расширяет поле Голубенькое, которое позволяет Нам качать эти все абилити Далее мы переходим в Скилл сет Здесь включаем то, что мы разблокировали Далее Мы Должны зайти в скилл кост Прокачать максимальное количество Держания Возможности держать скиллы С помощью душ Вот этих вот и в Авэкин в самом последнюю очередь мы будем уже, когда скилл-кост у нас максимальный, там все, что мы хотели сделать, мы сделали. И потом уже мы Авэкин качаем, качаем статы. Потому что статы прибавляются по маленькому количеству. С персонажем, со всем, что сам персонаж может дать, мы разобрались. Теперь перейдем именно к аркам. То есть вот у нас пати. Вот у нас пати выглядит. Мы видим сразу же, что? Видим вот такую шкалу. Это прокачка скиллов. Скиллы, вот у меня 520 из 600 очков получено за прохождение там битвы, мы получаем энное количество этих очков. За каждый уровень, кстати, арка мы еще будем э, тратить больше за прохождение какого-то квеста. Э, к примеру, у меня сейчас 1760 синеньких маны. И 75 красненькой тратится. Это я так на всякий случай сказал, что при повышении уровня вашего арка вы будете тратить больше этой валюты, собственно. Э -э теперь перейдем сюда. Мы видим здесь у наших скиллов, у наших арков определенные какие-то скиллы. Вот здесь вот. Они стоят определенное количество поинтов э Вот так я это буду называть. У нас здесь там 2 стоят 5, 7, 10, 10, 12. Чем дороже, тем они более привлекательны, более сильные. Но это нужно еще постараться, чтобы их открыть. Так, вот здесь вот мы это все качаем. Вот здесь мы сможем увидеть... Так, вот я сейчас поставил автосет, конечно, но смысл от этого... Хотя пусть будет. Автосет у нас выставляет обычно по умолчанию те арки, которые мы еще можем прокачать для данного персонажа. Скиллы. Вот так вот это делается. Ну и еще там лучшие, которые по статам выставляются одновременно. Итого у нас получается что? У меня скоро откроется новая пассивка Damage Absorptions. Absorption. Вот, второго уровня. И мне нужно будет подготовить 5 очков поинтов coin... этих. Для того, чтобы поставить эту пассивку, к примеру. Есть ли у меня? У меня нет. Значит, я что-то буду отключать. Скорее всего, я буду отключать вот эту магию, которая мне нафиг не сдалась у этого персонажа. И таким образом я выставлю эту новую пассивку на моего персонажа. Далее. Что еще? Далее, далее, далее. Сейчас я зайду сюда. Вот. Нажимаем дисп лист Вот здесь вот кнопочка такая. И мы здесь видим у нас мастер. Качество мастер некоторых скиллов написано. Это для данного персонажа только относится. То есть этот персонаж получил эти пассивки уже. Далее мы их включаем в скилл скиллсете опять же и используем. Какие выбивать, какие открывать пассивки для каждого своего персонажа. Переходим на сайт, который я уже неоднократно вам говорил. Это терлист по персонажам японской локализации. И открываем, к примеру, Бейланд. Вот он, Бейланд. Открываем его в новой вкладке. Переходим на сайт. Вот у нас Бейланд наш. Переводим на английский язык. На английском самые лучшие варианты. И далее, что мы здесь видим? Рекомендуемые арки. Рекомендуемые снаряжения. Также лимит Break Awakening материалы. статус, Equipment Resistance. Все про персонажа. И вот Recommended Skill Composition. Нажимаем сюда. И здесь у нас открываются две таких э, кнопочки. Использование как обычного атакера или же на арену. И мы здесь смотрим. Обычный атакер. Нам что нужно. Э, харизма, медитация, красная стойка, фиолетовая стойка, зеленая стойка. Далее по скиллам. Атака, атака, атака, атака. И здесь показывается, откуда мы можем эти пассивки взять. Из какого арка мы можем ее вытащить. Некоторые вы не сможете вытащить. Некоторые вы сможете получить из самого персонажа. Так что там вот уже сами решайте по стоимости, что вы сможете вытащить. Здесь смотрите, вот, ага, вот этот вот. Critical App 3. Смотрим, что у нас за такой вот арк. Вот такая вот птица если у меня к примеру такая птица такая птица у меня есть сейчас покажу вот здесь вот вот она вот он этот Beast Hunter. вот у него Critical Up 3 на 10 уровне открывается отлично качаете на 10 уровня открываете фармите опыт для данного умения спасивного, пассивного а потом ставите своему персонажу, чтобы у него был крит-шанс еще дополнительный. Вот так. Это работает. Вот так вот это работает. Здесь вы смотрите, что здесь нужно. Там, отхиливание от критов, э, мираж там и так далее. Вот это вот все здесь есть. Все вот эти вот наши умения, которые нам нужны. Некоторые умения вы не сможете получить, некоторые вы сможете. Здесь уже все сами выстраивайте по тому скиллу по всему вот этому, вот чего вам доступно. Также для арены здесь выглядят также То есть вы сможете здесь какой-то стойки берете. Опять же атака, защита там и так далее. Все, что вам нужно, все берете. Все, что здесь требуется, все это вы качаете. Собственно, вот таким вот образом вы прокачиваете своих персонажей именно по статам, по характеристикам, по скиллам. По умениям, другим и так далее, подведем итог тому, что я сегодня вам рассказал: переходим к юниту, показываю еще раз такую карту по прокачке вашего персонажа: качаем уровень, повышаем лимит. Получаем звездочку. Звездочка нам повышает возможность качать unlockability, расширяя поле с пассивками получая, рас раскрывая там, прокачивая пассивки из Unlock Ability мы переходим в Skill Change включаем эти пассивки здесь получая пассивки от арков мы включаем нужные здесь Далее, чтобы поставить скиллы нам требуется Skill кост скилл поинты получить их можно за души прокачав повысив лимит с помощью душ пробуждение нам нужно в самом последний момент его качаете только после того как у вас уже все пассивки которые вам нужны вы поставили и больше вам в принципе больше ничего не нужно для этого персонажа тогда вы уже качаете пробуждение либо если вы сразу же выбили вторую копию этого персонажа вы можете ее влить в первый кристаллик а остальное будете уже тратить в скилл кост далее снаряжение выбивается либо в ивентах покупается в ивентах либо же покупается в магазинах магазинах на карте сейчас на карте даже покажу это специально чтобы не спрашивали как это вообще где чего-то найти вот мы заходим на карту прогружается карта здесь вот есть такая кнопочка квест ареалист здесь Таун порт нажимаете и здесь все вам возможные места с магазинами отображаются нажимаете на какое-то э, место допустим сюда порт одал смотрим что здесь продается и здесь продается снаряжение вот 199 тысяч двести тысяч фармите золото покупаете одевайте ваших персонажей все это по единичному количеству дается так что Множество здесь всякого разного вы не получите, но в любом случае что-то вы дооденете на своих персонажей. Вот так вот это все выглядит, вот так это все качается. Также по поводу душ. По поводу душ. Давайте я вкратце объясню еще, где можно брать души. Так, э, по-моему я нажал не туда. Да, я нажал не туда. Тогда давайте сначала про снаряжение скажу. Проходя вот эти вот туры... Вы будете выполнять миссии. За стопроцентное выполнение миссий вы получаете снаряжение. То есть вот здесь вот мы нажимаем, э, вот этот вот тур проходит, к примеру, фаст-тур, что здесь нужно? Э, кристаллы тут потратить, либо билетик. Пройдя билетиком, вы завершаете какой-то квест, который здесь есть. Здесь у вас выполняются такие мини-задания. И за 100% выполнения мини-заданий вы получаете себе уже что-то. Что-то из, собственно, снаряжения. Здесь снаряжение вы получили. Собственно, здесь оно выбивается. По факту. Далее. В конкурьер в вы получаете души. То есть поставили там на 20 часов. Оно 20 часов отсидело. Прислала вам уведомление, что они там позанимались своей фигней. Теперь заберите, пожалуйста, души. Вы забираете здесь души, ну, примерно по 5 штучек, наверное, каждого персонажа заберете души. И будет все вам отлично. Здесь оно в пассивном режиме фармится. В активном режиме вы можете в ивентах, в ивентах, в... По-моему, только по выходным, только по субботам, если я правильно помню. Или же по воскресеньям, По пятницам. По пятницам, либо-субботам. Вот, короче, в пятницу суббота вы сможете Soul Accumulation. Проходить три раза в день. Всего максимальное количество вы можете пройти. И получить души персонажа, которого вы использовали в, собственно, прохождении. Вот так вот. Теперь... Еще, по поводу снаряжения, я забыл. Качая арк, у вас есть тут арк эза, такой вот показатель. Играя этим арком, проходя какие-то квесты вместе с ним, получая копии этого арка, используя специальные вещи, вот такие вот, эцерион, которые называются, вы будете качать ваш арк. На 100% вы получаете снаряжение. К примеру, уэр-качество дает вот такой вот посох, 7-звездочный, с повышением еще статов, то есть 250 к интеллекту, 97 к атаке физической, и увеличение 121 магической защиты. Плюс еще пассивное такое вот умение, магическая атака плюс 15%, магия поддержки тратит меньше маны. Умение крутое. Советую тратить вот эти вот шестизвездочные, вот вот даже не знаю, как их назвать, штучки, будем называть их штучками, именно на шести семизвездочные звездочные снаряжения, чтобы получать... То есть у меня, к примеру, сейчас вот я поставлю, вот, один раз открыл, теперь у меня 5,2. Потом 10,2 будет, и так вот потихоньку-потихоньку будет повышаться. Плюс повышаться будет... АП, получаемый за прохождение. На 100%, на 100 эти АП рейт будет 36-30, и там буквально энное количество надо будет пройти квестов, чтобы открыть себе вот эти вот скиллы. Это круто. Собственно, все, что хотел я рассказать, я рассказал. А теперь давайте я покажу просто, как работает мой персонаж. Ну, вот у меня самый прокачанный мой персонаж. Сейчас я просто покажу, как это работает. Пойдем в... Вот сюда. Здесь один квест. Выберу ничего. Не выберу никого. Буду использовать именно только арк скилл данного арка. Ну, потому что он зависит напрямую от ваших статов. Чем больше статов у вашего персонажа, тем больше урона он будет наносить. И, собственно, заходя в старт-квест, старт квест вы увидите следующее сейчас с нормальной прокачкой с нормальной прокачкой ваш персонаж сделает следующее я нажимаю магия нажимаю вот это и нажимаю invoke хочу заметить что максимально не прокачен ни персонаж ни мой арк то есть он у меня всего лишь третьего уровня и смотрите что он делает он просто за Одно нажатие проходит мне мой квест С моим прокачанным персонажем Сейчас я поставлю на другого персонажа этот арк И вы увидите, насколько больше будет разница Видна К примеру, сейчас я поставлю на своего мага На него Смотрите, сейчас разница по статам 462 интеллекта против 278 будет Так... Вот здесь вот мы получили новые скиллы, новые скиллы персонажам. Да, я хочу попробовать заново пройти. И сейчас я поставлю этот арк на моего мага. И просто вы увидите разницу по урону. Урон от, от Бейланда был 1800 примерно. Сейчас же урон будет следующий. Примерно, ну, наверное, по тысяче. Он наверняка все равно убьет противника. Но он это сделает уже медленнее. Сейчас мы это обратим внимание. Вот я нажимаю. Нажимаю. Использую Invoke. И сейчас мы посмотрим сколько будет за один удар наносить урона. До этого по 1800 наносил урона. Сейчас. Меньше 1000. И даже не убил. То есть вот разница прямая закономерность ваших статов и нормального арка. Всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, я Макс. Качайте ваших персонажей правильно. До новых встреч!